Знаете, есть практика такая, представляете сына, представляете себя, и представляете, будто между вашим сыном и вами на уровне сердца есть трубочка, и эту трубочку, которая между вами нагреваете, и... или второй вариант, запускаете кровь, берете мысленно представляете, будто кровь вашего ребенка соединяется с вашей кровью через голову и через ноги, и эту кровь вы циркулируете. Если хотите, чтобы он вас обожал, то циркулируйте так, что его кровь поступает к вам. Если хотите, чтобы вы его больше обожали, то ваша кровь к нему. Таким образом наладится отношения. Данные практики есть очень много, я об этом рассказываю, на своем семинаре, который называется «Магия любви». Кстати, в скором времени, скорее всего, появится и книга «Магия любви».